В большой день. Называется картина ⁇ Очень хочется бить пакет <рис> ⁇ <рис> Ускорить процесс. Ты уже в машину понес? Так, заканчивается наша рыбавочная часть поездки. Сушим весло. Я понял, в чем ваша беда. Мы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Мы все время не берем сухарики. Мы же Хлеб едим. Мы же не туристы. Мы же так это, вот, водички побускать. Вот. Компанию поддержать. Но опять же, компания, видишь, не пьющая, спортсмены все. Паны. Шоферы, да, да, паны, по, спонсмены. Паутра в сапогах бегают. Да, да паутра в сапогах бегают. Вроде на, там. на руках причем. А вот здесь ты почисти на столике. Вот, да, это... Сегодня пьем просто кипяток. Едим. А, Едим. будем есть, а и закусывать хлебом. Но сегодня есть. не просто кипяток. Сегодня кипяток праздничный, с солью. Да, как я люблю. Потому что и сахару мало Потому что сахару мало в чае Оказалось <смех> и, Если мы будем есть очень сильно соленые, То сахару вообще не, не почувствуем <смех> <смех> Дядя -дядя. <смех> Работает у нас только Москва Чё, Андрюшка Сколько сегодня у нас хрюшек Шесть Шесть это типа к тем двадцатым, да? да. Ох ты зараза, Мы одну достали, она даже не размотала этого сама. Курение вредит вашему здоровью. Рыба это понимает и не курит. Мы наложим что-нибудь. Мы наложим что-нибудь. Поперво, поперво начинает закипать. А вы дрова, дрова. хочет! Василий, <смех> присоединитесь! <Россия. смех> Белочка Нелинская.